Чтобы начать это делать, нужно допущение, да, предположение, что мы это можем. И мы можем это делать как в лучшую сторону, так и в худшую сторону. Если нам говорят, что еще недавно у нас линии ДНК было 4, а сейчас 2, это говорит о деградации. Да? Значит, если мы говорим о том, что я хочу восстановить свои линии ДНК, намерение очень сильная штука, да? Я хочу понять, как я могу это сделать, да, и каким путем я могу дойти к тому, чтобы вот у меня было четыре линии ДНК, они полноценно работали. А еще желательно потом в этом как-то удостовериться, убедиться. Сюда мы еще не дошли, честно скажу, да. Вот. То а, вот это намерение, оно уже начинает запускать внутри вас определенный процесс. Может быть, это можно назвать мутацией. Вот. И этот процесс имеет накопительный эффект. То есть чем дольше проходишь по этому пути, тем больше изменений, в том числе на уровне крови, на уровне ДНК мы можем получить. Поэтому мы сделали такое смелое, наглое и бессовестное предположение, что мы привязали празднование вот этих четырех основных звездных базовых врат летних солнцестояний, зимних солнцестояний и осеннего весеннего равноденствия к нити ДНК. А, и а, через это стали а, смотреть, а как это может работать, а какими свойствами могут обладать вот эти две дополнительные, как бы, нити ДНК, которые на данный момент, возможно, не полностью задействованы или отсутствуют. Да, и через это понимание, фактически, да, через понимание, через создание образов и ощущений вот этого потока а, формировать а, свое ДНК более объемным более целостным, да, потому что просто если на уровне интуитивных ощущений есть ощущение, что, ну, что есть целенаправленный процесс по деградации человека, но точно так же ничего не мешает нам запустить целенаправленный процесс по как минимум остановке деградации, а как максимум развития человека. Я уверена, что я не одна такая э, гениальная. Я помню, что лет в 12 я совершенно точно знала, что все, чем у нас учат в школе, ложь. Развитие человечества не происходит. Происходит деградация. Сейчас я сильно старше этих 12 лет. Ребята, я могу повторить свои слова полностью. подписываясь под собой 12-летний. Только сейчас у меня гораздо более доказательная база. В 12 лет я это просто знала. Сейчас это все можно разложить на кучу составляющих, каким, каким именно образом это происходит, как технологически запускается массовая деградация человечества. Да что говорить, если вы вспомните людей там, 20 лет назад и сейчас, вы поймете, что в общем, очень многие вещи, ну, конечно, не у всех расслоений есть, не все деградируют. Но если мы возьмем среднеарифметическое, был определенный провал, мы все его видели. И мне кажется, что то, что из этого провала, допустим, Россия выходит сейчас массово, потому что мы эту яму прошли, и массово те же родители отказались а, от дебилизации детей. И поэтому то, что внешне сейчас транслируется, как то, чтобы у нас дети а, двигались в сторону деградации, родители стоят против, и, и через очень многие вещи, через свое родительское благословение, через кружки, через а, там, создание каких-то интересов... А, Через дополнительное, дополнительное образование детей они стоят на страже, не давая детям деградировать. И учитывая то, какие сейчас души пришли, это вы же видите, как это мощно работает. Да? Есть сила, которая говорит, ребят, давайте вот в сторону стада разумного, но родители говорят, нет, я не хочу, чтобы мой ребенок был в этом разумном стаде, и дети самостоятельные, осознанные, все с нами в добрый час хорошо. Вот. Но это может быть еще более осознанно, если вот сделать такое смелое предположение, что влияние на генетику возможно, а использование врат, взаимодействия с Землей, Солнцем а, там, и так далее, с другими телами, силами, потоками, которые проявлены на Земле, мы можем вложиться в то, чтобы этот процесс сделать более понятным и качественным. Вот очень кратко, потому что тема огромная, и, конечно, я понимаю, что она требует очень спокойного, конкретного, практически математического объяснения, что откуда взялось, с чего это мы вдруг так напридумывали. Но вот такая концепция у нас заложена в базу празднования Звездных Рад, кроме, собственно говоря, проведения потока.